Здравствуйте, друзья! С вами Надежда Соколова. Добро пожаловать в студию Активного Здоровья. Представляю вам программу Зарядка для похудения 40+. Видеокурс состоит из семи уроков, которые вы сможете найти на моем сайте. Ссылка под этим видео. А сейчас занимаемся. И на сегодня это все. Полную версию урока можно найти на моем сайте фитнеснадежда.ру Если видео было вам полезно, поделитесь им с вашими друзьями. Подписывайтесь на мой канал и будьте в курсе последних новостей. До встречи, друзья!